Преступник. Замирает, Собака Демонстрация умения собак это самый зрелищный Доволь. и любимый момент гостей кинологической службы МВД Татарстана. О нюансах и профессиональных хитростях при работе с собаками студентам старших курсов Казанского и федерального рассказали на выездной экскурсии в кинологическую службу. овчарки наглядно продемонстрировали, как задерживается условный преступник. Собака по сигналу кинолога атаковала нарушителя, схватив его за рукав и не отпускала вплоть до команды инструктора. А специально обученный лабрадор показал точный поиск взрывных устройств в автотранспорте. Студенты представили десятки вольеров собак, рассказали о ежедневных тренировках и образе жизни. А это своего рода детский сад для собак, где она проходит адаптацию и далее направляется в спецслужбы, где уже по характеру собаки определяется ее дальнейшее будущее. Будет она работать в конвойной службе или находить по следу взрывчатые или наркотические вещества. Студентам юридического факультета КФУ полезно было узнать о специфике работы сотрудников кинологической службы, о методике дрессировки животных, в том числе о методике натаскивания их на поиск взрывчатых веществ, наркотиков и задержания преступников. Дело в том, что мы на четвертом курсе изучаем предмет криминалистики и в том числе изучаем как раз таки деятельность кинологов. И было интересно посмотреть на практике, как собаки на самом деле находят все эти запахи и задержат преступников. Но я надеюсь, что и в будущем, в моей будущей профессии, мне эти знания тоже пригодятся. За такой точность действия собак, конечно, скрывается ежедневный кропотливый труд кинолога-инструктора. В профессии кинолога работают люди, очень чутко понимающие своих питомцев и отдающие много силы времени. Он должен любить свою работу туда, куда он пришел работать. То есть, если он кинологом. Значит, он непосредственно, ему нравится эта работа со служебными собаками, с собаками, с любыми животными. Кинологический центр МВД Республики Татарстан всегда рад студенческому десанту. Так что приглашаем вас участвовать, помогать в нашей работе. Это было не первое ознакомление молодежи с правоохранительной деятельностью системы органов внутренних дел. Ведь акция студенческий десант, приученная ко Дню российского студенчества, проводится ежегодно. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.